О таком замечательном магазине, как Мистик Shop, Там вы сможете найти совершенно любые игры, ключи и аккаунты. Я хотел бы сыграть в такую игру как My Lens Black Game Hunting Тут сначала мир, в моем мир, мир, мир, Надо вести всего лишь пароль. Мой помощник. Сейчас мне пришло письмо от него. Первое, что надо сделать, это построить лабораторию, uh -huh. где ученые будут изучать науки. Я выбираю то место, на котором отмечено. И вот написано. Лаборатория алхимика позволит вашему ученому изучать науки. И теперь 59 жемчуга. А у меня их только 50. Так вот. Мне очень понравилась такая игра My Lens. Я решил записать по ней ролики. еще Тут. Это, это мой совет. Всего из 4 расы. Демоны, эльфы, темные эльфы и рыцари. Я выбираю расу рыцарей. И вот, собственно, мой помощник. У расы демонов какой-то помощник. Науку строительства. Посмотрим, что он скажет. Посмотрите, еще одну хижину. Ой, одну лабораторию алхимика, две хижины дровосека и две каменолом. Строят. В общем, я не знаю, что это за сервер, я был только на Тизер-Руфе, на самом первом сервере, тут я не играл ни разу, хочу бы, конечно, выбрать ЮП. всего лишь одного персонажа после боя Лучник. Пегас тут еще есть какой-то. Лег легкая конница. Крестьянин. Прислужник. Вмещает сто единиц ресурсов. Еще 10 секунд. В общем, я играл только. Я только сейчас играл. Я только слышал этой игры и сразу захотел выиграть. Так. Еще так, теперь надо еще одну хижу насека. Это убежище. А это союзный вой. скорее всего это мой город, победа. Ладно, вернемся. Вернемся назад в город. Кстати, вот еще осталось. It's not А, вот, она уже достроилась, и на этом моменте я хотел бы закончить видео по такой игре, как Mylands. Может, я по ней буду снять еще видео, не знаю, если будет настроение. А сейчас...